Приветствую всех, с вами Бодрящие Гайды! Налейте чашечку свежесваренного кофе, сядьте поудобнее и погружайтесь в удивительный мир Arch-Age. Сегодня речь пойдет о преступлениях и наказаниях. Нажав клавишу C, вы можете открыть панель характеристик персонажа. Красной медалькой помечены ваши очки преступной славы. Обратите внимание, что тут две строчки. Верхние ⁇ это активные очки, то есть те, которые вы заработали недавно и за которые вы еще не отсидели в тюрьме. Когда их накопится больше 50, то вы рискуете попасть в тюрьму. Нижние ⁇ это неактивные очки преступной славы, за которые вы уже понесли наказание. Именно от их количества зависит продолжительность наказания за различные преступления. Например, если у вас меньше 300 очков, то время вашего заключения составит около 10-15 минут, а если их у вас больше 500, то отсидеть уже придется полчасика. Направ 3000 очков преступной славы, персонаж автоматически безвозвратно становится пиратом. Но об этом мы вам расскажем как-нибудь в другой раз. Заработать эти очки можно тремя способами атакой на представителя вашей или соседней расы, то есть фракции, убийством представителя вашей или соседней расы и банальным воровством – пассивов, цветочков или животных. Рассмотрим эти способы подробнее. Для начала скажу, что атаковать игроков, играющих за вашу расу или за расу одного с вами материка, то есть соседнюю, вы можете начиная с 30 уровня персонажа. Для этого нужно перейти в так называемый режим убийцы, нажав сочетание клавиш Ctrl и английская буква F. Это сочетание вешает на вас опознавательный значок, туда где висят ваши бафы и дебафы, которые могут увидеть все вокруг, выделив вашего персонажа. Так что это дополнительный повод получить пинка от своих же, которые примут вас за серийного убийцу. Итак, предположим, что вы все-таки решили напасть на ни в чем не повинного, или же наоборот злостного и коварного соседа. Включили режим убийцы и атаковали его. При первом ударе в разные стороны брызнет кровь, и на полу останется небольшое пятно. Ваш никнейм окрасится в фиолетовый цвет, а в районе бафов и дебафов появится метка злостного преступника. Если ваше нападение останется только нападением и увенчается вашей же смертью или побегом, то крови маленького пятна крови на земле следов преступления не останется. Если же вы первым напали и совершили убийство, то на земле останется большое пятно крови. Эти пятна, и большое, и малое, будут оставаться на земле или же на воде достаточно долгое время, больше суток точно. И любой желающий, только не вы сами, смогут это пятно затереть, отправив на вас жалобу. Во время затирки пятна вам начисляются очки преступной славы. За нападение, то есть за малое пятно крови, вам начислят одно очко преступной славы. За убийство целых 10 очков. Учтите, что пятна крови остаются только за убийство жителей своего материка. То есть, если вы кошак Ферре, то наказать вас могут только за убийство таких же Ферре или же хорниц. Что касается воровства, представим, что прекрасным солнечным игровым днем вы наткнулись на чужой огородик или лесочек, который не защищен куголом. Если этот чудо-огородик или лесочек принадлежит жителю неродного вам материка, то смело копайте или пилите. Ничего вам за это не будет. Но если же хозяин секретной фермы житель одного с вами материка, то перед воровством вы увидите предупреждающую табличку, которая взывает к вашей совести и предупреждает о неминуемой каре. Если алчность взяла верх над вашим благоразумием, то жмем ОК и разоряем чужой огород. На земле останутся красные кровавые следы – это аналог пятен крови за убийство. Следы также остаются очень даже долго, и затереть их может любой желающий. За один след вы получите 3 очка преступной славы. Когда сумма накопленных вами очков преступлений перевалит за 50, то на вас вешается метка «Особо опасный преступник». Теперь, если вас убьет другой игрок, неважно с вашего или соседнего материка, то вы автоматически отправляетесь на суд. Ну о процедуре суда и о том, как стать присяжным, мы поговорим в следующей части видеогайда «Преступление и наказание». О том, как сбежать из тюрьмы, вы узнаете в третьей части этого видеогайда. В четвертой же части мы поговорим об отмывании кармы преступника или как снова стать добропорядочным членом общества. Подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте в комментариях темы видеогайдов по русской локализации Archage, которую вы бы хотели увидеть. До свидания!